Здравствуйте, товарищи спортсмены! Приветствую вас в онлайн-спортзале Декатлон. Меня зовут Павел, я фитнес-тренер. Многие меня уже видели. Сегодня мы проведем с вами фитнес-тренировку. Но пока мы все собираемся в нашем онлайн-спортзале, немножечко пообщаемся. Расскажите, из каких вы городов в комментариях. Я из Одинцова, здесь преподаю уже более 8 лет инструктор фитнеса, бодибилдинга, оздоровительной физической культуры. Сегодня наша с вами задача провести силовую фитнес-тренировку. Она будет э, в стиле круговой тренировки. Мы возьмем с вами 6 упражнений. 6 упражнений у нас будет э, 5 из них э, силовые, одно функциональное. Э, э, мы выполним три круга этих упражнений. Грубо говоря, у нас с вами сегодня около 18 подходов первое что мы с вами сделаем это приседания классические второе это отжимание для мужчин по армейски для женщин с колен для этого мы будем использовать фитнес коврик третье что мы с вами будем делать это классические выпады с шагом назад четвертым упражнением мы с вами выполним упражнение лодочка я покажу как это делается для этого нам также понадобится фитнес коврик Пятым упражнением у нас будет скручивание на, брюшной, на мышцы брюшного пресса. И шестым упражнением функциональное упражнение «Медведи». И это будет сюрприз. Я вам покажу, как это упражнение выполняется. Итак, все подошли. Давайте начинать. Первым, что мы с вами сделаем, это суставную гимнастику. Прежде чем начать силовую тренировку, необходимо размять мышцы и суставы. Ставим ноги шире плеч. Руки на талию и начинаем круговые движения головой. Поехали в правую сторону. Делаем 10 круговых движений головой в правую сторону. Аккуратненько, без рывковых движений, но при этом с полной амплитудой. И также плавненько переходим 10 круговых движений, делаем в обратную сторону Разминаем плавные мышцы шеи без каких-то резких рывковых движений. Все должно быть плавненько, но по хорошей амплитуде. Далее выполняем наклоны головы вперед и движение назад. Вперед и назад. И всего 10. Плавненько, без резких движений. Просто разминаем мышцы шеи. Хорошо. Далее. Наш плечевой сустав. Позанимаемся немножко плечевым суставом. Махи вперед перед собой, руки будут согнуты в локтевом суставе. Делаем амплитудненько. с каждым движением, увеличиваем скорость, увеличиваем амплитуду движения. 10 вперед, 10 назад. Поехали. И в обратную сторону. И снова вперед. И в обратную сторону. Хорошо. Ручки перед собой. Согнули в локтевом суставе. Теперь поработает немножко наш локтевой сустав. Движение от себя. Десять движений. К себе. От себя. И к себе. Хорошо. Теперь спинка. Надо немножко размять нашу поясничку. Для этого мы выполним наклоны. Ставим ноги шире плеч. Носочки разворачиваем в стороны. Будем тянуться к одному носочку, по центру, к другому, правому. И снова к правому, по центру, к левому. И поехали. Стараемся не гнуть ноги в коленном суставе, держать их прямыми. И чувствуем, как растягивается бицепс бедра, работает спинка. Хорошо, теперь тазобедренный сустав. Немножко поработает он. Недавно я показывал более сложный вариант выполнения этого упражнения. Сегодня делаем попроще. Мы делаем круговое движение от себя в тазобедренном суставе. Ставим ножку назад и снова делаем это движение. И таких 10 от себя и 10 к себе. Поехали. 8, 9 и 10. И теперь к себе. Завершающий. Десяточка. Хорошо. Правую размяли. Теперь левая нога, наш тазобедренный сустав, от себя. 10 круговых движений. Стараемся делать полную амплитуду, но при этом держать равновесие. И еще разок. Хорошо. И вовнутрь. Девятый и десятый. Хорошо. Поскольку будем отжиматься, немножечко еще раз кисти. Возьмем ручки в замок и выполним круговые движения. Сначала в одну сторону покрутим. Десяточку. И потом в обратную сторону. Немножечко разомнем наши кисти. И теперь влево-вправо. Растрясли, чтобы кисти тоже поработали. И под себя. Оп. Хорошо. Теперь коленный сустав. Ножки вместе поставили. Коленки накрыли ладошками. Круговые движения. В одну сторону. Десять. Восемь. Девять. Десять. И в обратную. 10. И 10. Хорошо. И голеностоп. Правую ножку немножко оставили в сторону. Поставили на мысочек И круговые движения в голеностопе. От себя. 10 круговых движений. И вовнутрь. И теперь с левой. От себя. И вовнутрь к себе. 9 десяточек. Хорошо. Ручки стряхнули, ножки стряхнули. Немножечко уже вспотели, поработали. Дома запас кислорода меньше, чем в спортивном зале или на, на воркаут какой-то площадке на улице. Поэтому такой разминочки нам должно было хватить, чтобы немножечко вспотеть. И теперь начинаем основную тренировку Наша. Круговая тренировка для того, чтобы держать в карантине свои мышцы в тонусе. Онлайн-спортзал «Дзекатлон». Приседания. Поехали. 15 повторений. Ноги шире плеч. Носочки развернуты в сторону на 15-20 градусов. Центр тяжести находится на пятках. Сзади нас стул. Приседаем на невидимый стульчик. Не заваливаемся на носок, Стараемся, чтобы колено не выходило за носок, но двигалось по направлению к носку. И поехали на вдохе присели 90 градусов в коленном суставе на выдохе сталь и поехали 2 3 4 до конца 5 в коленном суставе 6 не разгибаем 7 оставляем нагрузку 8 на мышцы 9 не переводим на сустав 10 1 2 3 4, завершающий, 5, 15, есть, первое упражнение в кругу, готово. Следующее, берем фитнес-клорик, женщины, с коленочек, мужчины, армейские отжимания, ширина плеч, осаночка ровная, таз не проваливаем, не выпячиваем, взгляд вперед перед собой, до касания грудной клетки к полу, на вдохе, опускаемся, на выдохе, выжимаем, Работаем. Пятнадцать повторений под мой счет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пятнадцать. Хорошо. Следующее упражнение. Выводы. Начинаем с левой ноги. Правую отводим назад. Стараемся встать так, чтобы ноги не были на одной линии. Чтобы соблюдать баланс, чуть-чуть отставляем назад и в сторону. Колено правой ноги. Стремится к полу. Но не касается его. Левая нога. Центр тяжести. На пятке. Не переносим на носок нагрузку. На пятки. Коленный сустав, за носок не выходит. Спинка прямая, санка ровненькая. Руки на талию. И поехали. Один, два, десять повторов. Три. На каждую ногу. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять есть. Поменяли ногу. И поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Отлично. Мышцы ног, квадрицепс, бицепс бедра, ягодичные мышцы поработали. Теперь пусть поработают мышцы разгибателей позвоночника. Верхний отдел спины, плечи. Упражнение лодочка. Наша задача. Ложимся на коврик. Руки вытягиваем вперед перед собой. Ноги от себя. На выдохе нужно одновременно поднять руки и ноги, зафиксировать там полсекундочки себя в этом положении и опуститься назад. Наша задача с вами 15 повторений. Лодочка для укрепления мышц спины, для ровной осаночки и для крепкой поясницы. Поехали. 1, два, три, 4, 5, шесть. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Хорошо. Разворот. Ложимся на коврик, на спину. Ноги согнуты в коленном суставе. Чуть расставлены в сторону. Руки за голову. Вытянули. Наша задача выполнить. Полный подъем корпуса. Сид ап Коснуться ладошками. Коврика. А, точнее, носочков. И вернуться в обратное положение. И поехали. 15 повторов. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 и 15. Хорошо. И теперь самое интересное. Медведик, как я и обещал, что это такое? Встаем в необычную позу, повторяем за мной. Ладожками упор. Ноги согнуты в коленном суставе, на носочках встаем вот в такое положение. Наша задача: правая рука, левое плечо, левая рука, правое плечо, правая рука, левое колено, левая рука, правое колено. Это один. Наша задача десять. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Круг выполнен. Еще два таких. Я уже вспотел. Надеюсь, вы тоже. Но мы продолжаем продолжать. Мы дышали 10 секунд. Пришли в себя. Стряхнули ножки. Восстановили дыхание. И поехали на второй круг. 15 приседаний. Работаем. 1. 2. 3. До конца колен суставе не разгибать. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Один. Два. Три. Четыре. Пятнадцать. Отжимание. Девушки выполняют с колены. Мужчины выполняют армейские. Пятнадцать. До касания грудью пола. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. 10 1 два три 4 хорошо 15 есть продолжаем продолжать выпады правую ножку назад левой впереди перед собой 10 на носок не заваливался. центр тяжести на 5 слоя вперед перед собой ручки на оттали либо складываем впереди один Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо поменяли. И один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять есть. Продолжаем продолжать. Что у нас там? Лодочка. Плыви. Ложимся. Ножки назад. Руки вперед перед собой. 15 подъемов. И один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Итак, скручивание на пресс. Чтобы изгнать гречку. Которую закупили от души. 15 сетапов. Подъемов корпуса. Руки за головой. Касаемся носков. Возвращаемся в исходное положение. На выдохе. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И пять раз. Один два три четыре пять хорошо завершаем второй круг медведями внимательно ладошки положение правая левая левая правая раз два три четыре 6 7 8 9 10 второй круг готов а это значит что впереди у нас третий. 20 секунд подышать ножки встряхнуть ручки встряхнуть жалко не сказал что полотенце понадобится понадобится Фу. Ну что, готовы продолжать? Продолжаем продолжать. Ширина плеч, носочки в стороны, осаночка ровная, взгляд вперед перед собой. Ручки вперед для баланса. На стульчик. Центр тяжести, пятки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один, два, три, четыре, пятнадцать. Готово. Отжимания. Напоминаю, девочки с колен. Женщины тоже. Бабулям можно пропустить. Ладно, шучу, бабулям тоже. Мужчины. Повесьте. Пятнадцать. Ширина плеч. Взгляд вперед перед собой. Касание грудью пола. Один, два, Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пятнадцать. Хорошо, молодцы. Продолжаем продолжать. Выпады. Начинаем с правой ноги. Правой впереди, левой сзади. Ручки вперед перед собой. Или на талии. Или здесь. Кому как удобно. Поехали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Следим. Шесть. Центр тяжести. Семь. На пятки. Восемь. Девять. Десять. Один. Лишний. Поменяли ножку. Поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Лодочка. Фу. Легли на живот. Руки вытянули вперед перед собой. Ножки назад. Одновременно. Подъем. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Осталось дело за мало. Переворачиваемся. Сетапы. Пятнадцать на пресс. В баню стресс, качаем пресс. Ручки за голову. Касание насечки. На выдохе работаем. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре. Завершающий. Есть! Ну и что, медведи? И на этом круговая подходит к танцу. Собрались? До ладошки. Старое положение. Поехали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Готово! Наше круговое занятие на сегодня выполнено. В условиях недостатка кислорода при тренировке дома получасовая нагрузка вполне достаточная, чтобы поддерживать свои мышцы в тонусе. Сегодня вы находитесь в онлайн-спортзале Бегатлон. С вами был я. Меня зовут Павел Карпачев, город Одинцова. Встретимся в пятницу в 4. But I got it.